друзья всем привет я спешу вам сообщить очень приятную новость сегодня у нас 1 октября и у нас вышел новый промоушен октябрьский j5 берите ручки листочки тетради запишите Я сейчас поясню как он работает Итак, так промоушен работает с 1 октября по 30 октября как он выглядит вот вы у вас есть бизнес, вы зарегистрировались. И компания говорит, если вы вдохновите 5 новых клиентов в октябре месяце, мы вам выплатим бонус g 5 Давайте я вам порисую, как это работает. Вот у вас один есть клиент, и он приобрел продукцию на 40 CV. Вы заработали 20 долларов. И компания говорит, как у вас появляется 5 таких клиентов в октябре месяце, которые приобретут на 40 баллов продукции, неважно, чай, кофе, либо какой-то другой продукт на 40 CV. За каждого человека вы получите 20 долларов. Вот За эту работу вы получите 100 долларов. И за 5 новых клиентов, старые клиенты не учитываются, 5 новых клиентов, вот это вы получаете за это бонус в размере 50 долларов. И если вы новичок в бизнесе и еще не получали бонус быстрого старта, компания один раз в жизни начисляет бонус быстрый старт в размере 50 долларов. Итого вы заработаете за эту работу 200 американских долларов. Если вы уже получали быстрый старт, вы получите только 150 долларов. Идем дальше. Так, идем дальше. И компания говорит, что если вы, вот вы, э, вдохновите Давайте вот так. Свою первую линию. У вас есть команда. Вот. Это ваша первая линия зелененькие. У кого-то два человека, у кого-то три, у кого-то четыре, у кого-то пять, у кого-то широкая первая линия. Вот первая линия. И, например, бон bon, промоушен э, работает с 1 октября по 30. -е. Но этот бонус он выплачивается понедельно. Вот берем э, первая неделя с первого вот первая неделя с 01.10 по 07.10, да, по платежной неделе. Вы сделали J5, пять клиентов у вас есть вот здесь. У вас в первой линии кто-то из ваших партнеров сделает j 5 вы получите бонус с первой линии 50 долларов 50 долларов ну например вот этот человек у вас сделал g5 вы получили 50 долларов бонус этот человек сделал j 5 вы получили 50 долларов этот человек сделал, из каждого человека, который сделает J5, именно в эту первую неделю вместе с вами, вы за каждого получите 50 долларов. Я думаю, что каждый человек за 5 клиентов в начале своего бизнеса хочет заработать 200 долларов. Вы заработали эту сумму, и ваши партнеры вас дублицируют, повторяют. Они тоже делают J5. И давайте посмотрим сколько вы заработаете вот первый второй третий четвертый пятый шестой семь человек у вас сделали g5 вы заработали по 50 долларов с первой линии вы получили 350 долларов там мэтчен бонус у вас есть вторая линия которая тоже в эту же первую неделю с 1 октября по 7 октября сделают g5 у кого-то один человек у кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре. Вот давайте посчитаем: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать человек. Да, например, во второй линии. И вас, ваш человек делает вот. Все они делают G5, 5 клиентов. Вы с каждого человека, вот это вторая линия, вы получите matching бонус в размере 25 американских долларов. За этого человека 25 долларов, за этого человека 25. То есть за каждого человека вы получите 25 долларов. Те, кто сделает G5. И вот 13 человек у вас сделают... Э j5 во второй линии вы с каждого получите 25 долларов вот посчитайте 250 э, вы заработаете со второй линии 325 долларов да. смотрите нужно понимать вы сделали g5 и научили первую вторую линию делать то же самое вы для примера здесь заработаете 675 и 200 вот такая возможность да? неделя закончилась подвели черту, и начинается следующая неделя у нас, например, с 8 октября и по 15 октября. Это вы, все люди вашей первой линии, которые делают G5, они получают Бонус в размере 150 долларов. Уже не 200, а только 150. быстрые старт они не получают. Если вы не сделали J5, вы бонус не получаете. Со второй линии, кто сделает g 5 вы тоже не получаете. И только вам нужно обязательно сделать 5 клиентов. Вдохновить новых 5 клиентов. Вы получите, само собой, 150 долларов. А с первой линии вы получите опять 50 долларов с тех людей, которые сделают G5. А со второй линии вы получите 25 долларов с тех людей, которые сделали J5. Итак. Четыре недели подряд. Друзья, это просто э, фантастический промоушен. И когда компания делает такие промоушены, очень много людей, все, и первая линия, и вторая, и третья, и четвертая, все люди делают G5, находят новых клиентов, э, клиенты покупают продукцию, им нравится эта продукция, они узнают о компании, кто-то из клиентов становится дистрибьютором компании, а кто остается клиентам и пользуются классными нашими продуктами. Итак, еще раз давайте перейду на камеру. На пальцах вам объясню. Смотрите, с 1 по 30 октября за G5, за 5 новых клиентов, которые купят на 40 баллов продукции, вы получите 150 долларов. И быстрый старт. 50 долларов, 200 долларов получает новичок за 5 новых клиентов. Это можно сделать в течение всего месяца. Но если вы хотите получать еще матч бонус с первой и второй линии, вам нужно в первую неделю сделать G5. И те партнеры, которые в первую э, неделю сделают G5, ваша первая линия сделает, вы получите 50 долларов бонус, а со второй линии вы получите 25 долларов э, бонус. Вторую неделю вам обязательно нужно сделать G5, чтобы получать мейчинг-бонус с первой линии, со второй линии, которая сделает тоже G5, 5 новых клиентов. Все, желаю удачи вам, друзья, и выполнения классного промоушена, чтобы октябрь месяц прошел ударно, чтобы вы заработали хорошие деньги, чтобы у вас было больше клиентов, чтобы люди попробовали наши классные продукты. Все, пока-пока, друзья.